всегда личность арбитра важна в том плане чтобы он был узнаваем и э, футболисты знали его ну в какой-то степени знали и он их для того чтобы вот был какой-то определенный ну скажем так контакт чтобы он мог опять же не надавать не испортить нам красными карточками ненужными пенальти для того чтобы вот это вот но ну, я же говорю грань между фолом и нет фола да, все-таки была выдержана в пользу пользу игры, а не пересвистывание игры. И поэтому футболисты должны это понимать, они арбитра должны методику или стиль, по, по крайней мере, знаю, ну, догадываться. Потому что они тоже играют в Европе, ну, вот вчерашние команды, да, турка знали. Мексиканца уже узнали мы по ходу чемпионата, что у него такая специфическая манера, но он тоже свою линию выдерживает и дает возможность поиграть. Поэтому знать его лично не надо, но, я думаю, методику каждый друг друга должны знать. Видескоп. Спортивные видео.